Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Улица Красная является пешеходной от улицы Длинной и до собора Александра Невского. По выходным дням и в праздничные дни. По выходным дням она начинает становиться пешеходной с 20 часов вечера в пятницу. А сейчас посмотрим, прогуляемся по Красной. Я так ¡Alentís y fantasma! Пересечения улицы Красной, улицы Мира. Старый центр города Краснодара. Здесь находится краевой суд города Краснодара, площадь Пушкина, библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина. Рядом Кубанский казачий хор, здание по адресу улица Красная, номер пять. Здесь выступает наш знаменитый казачий хор. здесь проходит массовое гуляние в честь праздника Дня города Краснодара. Ярмарки. Ну вот. Улица Красная, пешеходная зона заканчивается. Или лучше сказать даже начинается. Здесь начинается улица Красная. Впереди собор имени Александра Невского. Там сбоку памятник. Казачество в честь того, что принесла в дар Екатерина Екатерине, в честь того, что принесла в дар казачеству край Кубань, Краснодарский край, весь фонтан, законодательное собрание. Вам Александра Невского в городе Краснодар.